Всем привет! И сегодня мы продолжаем раскручивать аферу, которая нам создалась здесь Российская Федерация, ну и, собственно говоря, мировое правительство, да, как первый источник. Сегодня будем разбирать выгоды физического лица, зачем было сделано системой, да, под системой, ребят, я дальше и сейчас в этой лекции дальше буду рассказывать а, про систему в целом, в которую включаю и государство Российской Федерации, государство СССР и мировое правительство, вообще, в общем и в целом, это система. Вы должны понять, что все изменения, все вещи, все, что делается здесь и сейчас, это происходит на системном уровне. То есть это не какие-то частные случаи, это не какая-то, знаете, там из ряда вон выходящая ситуация. То есть это делается планомерно, системно, согласно там, бюджетам, фондам, планам, графикам и так далее. Поэтому к, к этому я буду обращаться как к системе, да, и будем разбираться, собственно говоря, как же она функционирует и что она делает. И зачем был создано такой субъект системы под названием физическое лицо. Значит, мы с вами уже осознали, да, одну простую вещь, что вы как человек являетесь бенефициаром, то бишь учредителем и выгодоприобретателем физического лица. Значит, не убытка приобретателям, ребят, а выгода приобретателям. Так зачем же было сделано физическое лицо, зачем же был создан такой субъект и для каких целей? А как раз-таки для таких целей, что физическое лицо есть не что иное, как природный биоресурс. Ребят, внимание, тадам! Да, значит природный биоресурс, который живет а, на морском дне, да, по, по определенному федеральному закону о континентальном шельфе. А, вот как раз таки есть физическое лицо, а, из которого можно качать, качать, качать. Давайте сегодня разберемся, как же они из нас чего-то качают и добывают, да, по, и как это все происходит. Значит, смотрите, когда вы рождаетесь, а, на ваше имя, от, на имя, которое создается системой и вашим родителям, то есть такое некое совместное творчество, то есть без вас вас женили, да, но это не важно. на ваше имя создается а, в Центральном банке, это Центральный банк СССР, если быть точнее, да, если я говорю про а, граждан СССР и бывшего СССР, да, кто там куда уехал, в какие страны, сейчас не имеет значения, вы все являетесь гражданами СССР, ну, скажем так, утрированно я это называю, то есть формально, формально вы свободные человеки, формально. Вот. Но по большому счету, если мы сейчас рассматриваем это с точки зрения системы, как это функционирует, да, то, ребят, есть центральный банк, который все называют центральный банк СССР или ВЭБ, внешний Но по большому счету он не привязан ни к какому государству, поймите это, да, так как вы не привязаны ни к какому государству. Так и этот банк не привязан никакому государству. Это один из инструментов ФРС, да, Федеральной резервной системы американской. Это один из ее инструментов. Но это не... Невозможно сказать, что это привязано к какому-либо государству и так далее. Так вот, когда рождается ребеночек, на его имя в этом банке, в центробанке, да, ну будем его вот так говорить, в веб, да, внешнеэкономбанк это сейчас, раньше это был центробанк СССР, так чтобы вы понимали, о чем идет речь, это одно и то же. Стоит он в городе Москва на проспекте Сухаревого, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, короче, найдете. Внешэкономбанк, контакты на сайте у него есть, веб. Вот, он как стоял, так и стоит, никуда он не девается, он длиной с целую улицу, там практически километр у него длина, под низом там, по-моему, или 8, или, ну, около того этажей с золотохранилищами. Там и бриллианты, и золото, ребят, все, что в натуральном эквиваленте, то есть в натуре, все хранится там. Значит, то, что мы имеем в виде... А денег, то есть бумага. Бумага хранится в центробанке на Биулиной, да, ну или на Ибулиной кто ее как называет что, в принципе, для нее больше похоже. Значит, это хранятся у евреев. Вот эти бумажки это там, да, а все, что в натуральном эквиваленте, все хранится в нашем вебе и хранится в их хранилищах. Они целый квартал в Москве занимают. По площади это огромнейшее здание. Посмотрите, по Яндекс.Картам, вам станет все понятно. Значит, смотрите. Родился ребенок, на его имя открывается счет. Да? Кто-то называет это трастовые счета, кто-то еще какие-то. Это счет, который принадлежит человеку. Человеку по рождению все дается. У человека есть этот счет, но этим счетом невозможно пользоваться. Потому что пользоваться им может только тот, скажем, кому он принадлежит. Понимаете, в чем загвозточка? Вот. И получается такая непонятная вещь, что а как государству на территории которого родился или там, они так считают да, родился человек, как же получить доступ к этому счету? Поэтому они открывают физическое лицо. Создают это физическое лицо с помощью свидетельства о рождении. Так вот, ребят, свидетельство о рождении – это не просто первый документ, которым было порождено системой, физическое лицо, да, такой субъект. Это документ, который является векселем, ценной бумагой. И эта ценная бумага а, является закладной, и она торгуется уже на бирже, на международной бирже. Вот эта бумага играет. И дальше, вот э, играми, играми вот этой вот бумажкой, значит, этот счет приносит, он как бы оборачивается. Понимаете, эти деньги, которые были выделены на этот счет, они оборачиваются. И э, получается, что счет постоянно прирастает и прирастает в процентном эквиваленте. То есть э, эти деньги, они не могут уходить в минус. Они все время должны оборачиваться, оборачиваться и идти в прирост и в плюс. Вот. Если они уходят в минус, то то государство, которое на себя взяло обязательство эти деньги оборачивать, оно должно из собственных фондов эти минусы перекрывать. Ребят, таков закон. Поэтому если вам говорят, что ваши все деньги разворованы и вас нет, это все ложь и провокация. Ничего подобного. Запрещено. У вас, если даже хоть один рубль, хоть одна копейка с этого счета пропадет, хана всему государству, понимаете? Не имеют права уходить в минус. Не имеют. Но что они имеют право? Они имеют право, значит, вот эти вот ценные бумаги, либо векселяда, закладывать, перезакладывать и продавать вот что государство имеет право. И это все делается централизованно, это все играется на бирже централизованной вот этими ценными бумагами. Значит, какие еще у нас есть ценные бумаги? До совершеннолетия, до того момента, пока вы, точнее нет, не до совершеннолетия, а до того момента, пока вы не получили паспорт. Паспорт это следующая ценная бумага. У нее уже есть номинальная стоимость определенная, на которой, на, на этой стоимости, на основе этой стоимости она уже может играть на бирже. Да? То есть стоимость постоянно, ребят, повышается. Дальше. Ценные бумаги. Это НН, Это тоже вексель, ценная бумага. Почему сейчас обязывают... И страховое свидетельство. Вот номер пенсионного или страховое свидетельство. Да? Вот этот номер обязали сейчас иметь всех с рождения. Почему, ребят? Потому что это тоже вид ценной бумаги. Им государство играет. То есть смотрите, какая получается схема. Что у нас есть? У нас есть свидетельство о рождении 1. У свидетельства о рождении самая дорогая цена. Значит, Потом идет паспорт 2. Там цена чуть поменьше. Потом идет у нас пенсионная 3. Да, вот это свидетельство страховое, пенсионное. И у нас идет ННН 4. Вот четыре векселя создано на одно единственное физическое лицо. Каждый торгуется на, свое, на своей площадке и каждый имеет свою номинальную стоимость. Значит, они могут взять и целый город жителей, допустим, в СНН, заложить куда-то. И прям просто вот заложить, допустим, в французский банк. Им французский банк под эти ценные бумаги выдает какие-то определенные кредиты на государственные нужды, да, понимаете? То есть какая идет торговля. Вот недавно мы были заложены там определенный город, его Комсомольск на Амуре что ли, Самуи был заложен. Вот, не Сомали, не путайте, да. Вот просто островам Самуи был заложен а, целый город с, с его жителями, получил на этот траст, трасты выделились, как-то там отбились, отмылись. В общем, ребят, это вполне нормальная история игры на бирже, да. То есть одно государство выкупает жителей другого государства. Кстати, я вас всех обрадую, что все жители а, США выкуплены Российской Федерацией. Я не знаю, там сейчас, по-моему, они были заложены на 100 лет, в 2016 году были заложены на 100 лет под кредитование Российской Федерации. Все жители Америки. Все, у кого есть гражданство Америки, давайте так <laughs> скажем. Вот. ну там, Потому что очень много всяких и мексиканцев, и русских, и украинцев живет. но Поэтому все американцы на самом деле сейчас заложены. Не знаю насчет там дальнейшей судьбы, но то, что они были а, заложены под кредитование РФ, это точно. Вот. Поэтому вот такая вот торговля людьми идет постоянно, но это не людьми, это же ваши, как сказать, атрибутика вашего физического лица, поэтому тут как бы сложно при привязать это конкретно вам, да, что вы были проданы, нет. То есть создали некий субъект, Российская Федерация или там система в целом создала некий субъект под названием физическое лицо. Но она создала не просто так, а на основе прецедента. А прецедент это ваше рождение, вы родились как человек, да? Вам открыли счет и дальше этот счет должен постоянно пополняться с определенной еще и скоростью. Ребят, не просто так. Понимаете, Да. И любое государство, которое берется за это дело, да, или там группка, которая решила стать государством и взять вот это все дело в свои руки, оно, собственно говоря, и является мало того, что с одной стороны вашим попечителем, так с другой стороны и доверителем. То есть вы как бы им, ну, как бы, <laughs> как бы им доверяете, что они играют на бирже от вашего имени, да. И вот они начинают вот этими четырьмя типами ценных бумаг. Ну, я на самом деле не углублялась глубоко. Может быть, там еще есть какие-то ценные бумаги. Я сейчас говорю про очень важные ценные бумаги, которые действительно играются и имеют вес. И вот они могут закладывать, значит, могут и ННН перезаложить, да, как налогоплательщиков. И вы, почему вот сейчас очень многие люди разматывают, что я плачу налоги, а мои налоги уходят в Канаду? Все правильно, потому что тебя выкупила Канада, на бирже, и ты будешь какое-то время, там, насколько тебя выкупили, на 20 лет, ты будешь платить в Канаду 20 лет налоги, то есть твои конкретные налоги будут там не в 23-ю налоговую, не в 46-ю, не в первую, не во вторую там уходить, а твои непосредственно налоги будут уходить в Канаду, потому что ты продан туда. Ну, не ты, а твое ИНН. Значит, еще раз, есть субъект... Ну, кто, кто не понял, я объясняю всегда очень много раз, ребят, вы не обижайтесь, потому что есть люди, ну, которым тяжело с пониманием, да, поэтому я стараюсь донести до каждого. Те, кто понимает с первого раза, я за вас очень рада, но реально я знаю, что есть люди, которые меня слушают, им тяжело понимать такую информацию, тем более если они не правоведы, если они не понимают вообще ничего в этом. И я стараюсь разъяснить, потому что и взрослые люди, и пожилые люди меня слушают, поэтому давайте быть немножко терпимее, да, ну, невозможно по этому поводу. Объясняю еще раз: система, в лице Российской Федерации ранее в лице СССР, создает сама некий субъект. Что такое субъект? Да, это лицо. Ну, некое такое, это лицо, да, это это некая такая голограмма, скажем так, создает некий субъект под названием физическое лицо. И вот у этого физического лица по мере его там определенного прохождения этапов, да, приобретаются какие-то свойства. Первое свойство при создании приобретается – это документ под названием «Свидетельство о рождении». Вот этот документ является с финансовой точки зрения ценной бумагой, либо безусловным векселем. И вот этот вексель торгуется на бирже ценных бумаг. На межгосударственной бирже ценных бумаг он торгуется. Следующим документом является паспорт. Да? Паспорт таку, таким же является векселем и точно так же торгуется. Следующим документом это ННН, и следующий документ это страховое пенсионное свидетельство. Когда нам всем объявила, голодец, да, и же с ними, что скоро не будет пенсий, это значит, ребята, что нас всех, все страховые свидетельства по Российской Федерации просто продали какой-то стране. Понимаете, да, то есть часть, созданную системой, часть каких-то характеристик, ну вот в частности, да, вот эти пенсионные свидетельства, они были проданы какой-то стране, и все пенсионные отчисления, которые вы делаете, они пойдут в эту страну, туда сразу, не в Россию, в России они вообще не останутся, то есть хозяин-барин, вы платите определенной стране, определенному государству, который вас купило на бирже. Вот. А, а тот, кто покупает, становится вашим хозяином, но не вашим конкретно, а вот этим вот вашим атрибутом физического лица, да? атрибут физического лица под названием «Страховое свидетельство» у всех россиян было выкуплено. А хозяин новый этого атрибута сказал, что «Да, хорошо, вы мне платите все страховые взносы и так далее, да? пенсионные начисления, все-все-все, отчисления мне все платите, а я вам взамен ничего давать не буду». И он имеет на это по законам полное право, ребят, потому что он новый хозяин, он диктует закон. Вот то же самое у нас э, с налоговым законодательством. да? Кто не знает и кто знает, рассказываю, что ИНН точно так же торгуется. Но ННН торгуется по частям, то есть один город ИНН, там или частично как-то, можно вот каких-то граждан по какому-то признаку, я не знаю, ну пусть там 78 -го года рождения, да, взяли весь НН и продали Канаде. Вот сейчас люди там встречаются, да, вот у меня такой год рождения, я пробил там по квиточкам, по штрих-коду, куда мне приходят, GPS-навигацию, куда уходят деньги, уходят в Канаду. Почему? Почему я плачу какой-то канадец? Да потому что тебя купили. Ну, не тебя, а твой атрибут. ННН купили, купила Канада сейчас. Вот. А дальше что она с ним будет делать? Ну, это уже ее, ее, как бы, пожелание. Потому что хозяин барин, как хозяин скажет, так и будет. Понимаете? Дальше, что касается налоговой. Значит, ребят, с налоговой все очень просто. У налоговой в налоговом законодательстве, в налоговом кодексе Давайте так, в налоговом кодексе написано две очень хороших статьи. Я про них уже ранее говорила и повторяю еще раз. Это, сейчас, по-моему, не помню, 12.5 и еще есть одна статья, номер не помню, поищите. В общем, смысл этих статей следующий. Одна статья говорит, что все налоги с физических лиц являются добровольными. Смысл понятен, да? И вторая статья говорит о том, что настоящим кодексом все налоги и сборы отменяются. Все. Значит, вы как человек пишете в налоговую свою инспекцию, что в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации, я как человек даю приказ или даю вам указание да, с моего физического лица никакие налоги и сборы не удерживать. Все, отзываете персональные данные оттуда, то есть чтобы запретить вот этой структуре использовать, использовать ваш вексель НН на бирже. И тогда, значит, налоговая обязана его выкупить и держать у себя. Ну, либо уничтожить, я не знаю, что они там будут делать, но, ребят, по поводу того, как себя заявлять, как писать в различные структуры, я сейчас отдельно маленькую лекцию запишу, как это делается. Основные правила, еще раз повторю. Значит, понятно, да, то есть кому, куда мы платим, никакой паники устраивать не надо. Куда вас продали ваш, ваш вексель, туда вы будете платить, туда и денежки утекают. Тут все понятно. Значит, следующий вопрос. Что делать с этим счетом? Счет есть. Как с него получать выплаты? Значит, смотрите. По законодательству, даже по законодательству Российской Федерации, у вас полностью все оплачивается. Есть такое понимание, как бюджет одного гражданина. И в этом бюджете... Законом установлено, что вам должны оплачиваться там ЖКХ, там юридическая помощь. Вот захотели вы, грубо говоря, там свою фирму открыть или делом каким-то заняться, то есть на развитие, ну, в общем, все, что вы захотите в этом мире, в этой жизни, вам все должно оплачиваться, исходя из вашего бюджета. Бюджет составляется на год. То есть вы на год пишете, не обыкновенно, да, а вот вроде как распланировали, и уже местное самоуправление должны вам, ну как бы исходя из вашего заявления, сформировать бюджет и эти деньги каким-то образом то ли вам доступ обеспечить, но, насколько я знаю, такие механизмы не работают. И у меня есть заявление, но ну, не заявление, а письма Центробанка, вот как раз таки СССР, где они объясняют гражданам, что такой механизм вообще в принципе отсутствует. То есть по-хорошему, по-хорошему, ребят, они должны... И даже законы, приказы, указы есть на тему того, что они должны обеспечивать. То есть, по большому счету, им никто, мировое правительство, им не запрещает это делать. Понимаете, в чем дело? То есть, да, воруй, да, играй на бирже, да, вот это делай, но про граждан не забывай. Вот отличный пример – это Арабские Эмираты, где они делают все то же самое, но, ребят, они не забывают про граждан про своих исконных граждан. да, То есть они их полностью содержат. Хочешь бизнес, на тебе бизнес. Хочешь это, на тебе это. У них эта вся система работает. Я узнавала, я была в Арабских Эмиратах, я узнавала, как это работает, я это все видела своими глазами. Потому что там граждане ходят, как арабские шейхи, они могут вообще не работать. У них, знаете, какой есть классный закон, что если ты хочешь, допустим, в том же Дубае открыть... Какую-то иностранную компанию, ты не можешь ее открыть, если ты не возьмешь учредителем гражданина Арабских Эмиратов, причем гражданина именно э, Эмирата Дубая, и он должен иметь контрольный пакет акций 51%. Только на таких условиях ты там можешь открыть компанию. Но я не знаю, может быть сейчас что-то изменилось, да, я там ä, говорю вам информацию, допустим, годичной давности, я, когда я узнавала эту тему, но тем не менее, понимаете, там все сделано для граждан. И на самом деле у них и выделяется очень хорошее социальное обеспечение, и обучение им оплачивается в любой стране мира. Вот куда выбрали родители, ребёнок поехать учиться, все полностью будет, проживание, все всё всё будет оплачено страной. Вот просто все будет оплачено. И такое есть. И я даже видела, как это работает, понимаете, я даже узнавала, прям специально приезжала, погружалась в эти вопросы, смотрела, как это работает. Ребята, это работает. Единственная страна в мире, но не единственная, еще есть несколько стран, но за них я не буду говорить, я там лично не была, да, я поехала в Эмират и посмотрела, как у них это реализовано, и это офигенно работает, ребят. Офигенно. Вот кто был в Дубае, те, наверное, меня поймут и поддержат, да, что очень крутая страна, все там вообще на высшем уровне. И все сделано для людей, вот абсолютно все сделано для людей. Значит, смотрите дальше, да, по поводу того, что они постоянно торгуют на рынках этими ценными бумагами физических лиц, это все понятно. Но нам никто не запрещает требовать с этого свой, свой процент и свой доход. В эту сторону тоже надо подумать и поразмыслить, и я знаю, что есть такие люди, которые это все требуют, да, то есть то, что вы там оскорбились, и такие, как это, понимаете, без меня, чем-то там торгуют моими, там, чем-то там, да, а ну-ка я сейчас все запрещу там с налоговыми, ну, ребята, мыслите глубже и мыслите дальше, да, если вы пишете налоговый значит, на то, что вы запрещаете, ну, на основании таких-то, таких-то законов, да, я как человек, как прямая власть, даю вам указ, значит, прекратить взымать с меня в налоги, начислять и так далее, да, прекратить ко мне какие-либо там взаимодействия со мной устраивать, и более того, отзываете свои персональные данные, но даете им допуск на персональные данные, выплатить, выплатить полностью 100% дохода, с вашего векселя под названием ИНН номер такой-то, да, какой у вас там ИНН, напишите в налоговой, то есть 100% мне, пожалуйста, выплатите. Сообщите куда, где, каким образом я могу забрать, там, да, можете свой личный счет указать где-нибудь в Сбербанке, там, не знаю, ВТБ и так далее, куда угодно. Но не забывайте с них требовать. Потому что многие пишут как бы и все, и сидят довольны. Мне больше налогов не начисляют. А дальше-то смотрите, что такое ННН по сути. По сути это вексель, ребят. Ну и что, что вы запретили? Ну и не будут они вам, понимаете, налоговые слать. Ну не будут письма счастья присылать. Но векселем как торговали, так и будут торговать. Поэтому если вы сказали А, говорите Б. Да, запретите торговать этим векселем. Вот, который, собственно говоря, породился -то по, по вашей причине, вот. и встребуйте с них это все, встребуйте, хотите, потрясите налоговую, ну а что делать? А, опять же, да, простые служащие налоговые, они мало что понимают, надо описать на лицо, имеющее право да, действовать без доверенности, все знают, выписки игры Ю и так далее. Вот, ребятки, значит, смотрите дальше, да, опять такая же система с пенсионной системой. В пенсионном фонде вообще все весело, вы, вы все знаете, да, что вы получаете а, не пенсии, кто, кто пенсии получает, вы не пенсии получаете, вы получаете м, страховые, страховые премии за тот счет, за ваш пенсионный счет, на который... У вас пенсия начислена, там пенсия, ребят, миллионы, там 70 миллионов, 150 миллионов, ежемесячно начисляется. А какой-то там 0,001% от этого, там он какой-то фиксированный маленький процент страхования этого счета вашего пенсионного. Так вот вы получаете этот процент, не саму пенсию. Если вы пойдете в свой пенсионный фонд и запросите полную выписку по вашему пенсионному счету, вот, и таких выписок примеров масса в интернете, вы увидите, какие суммы через вас счет проходят. Но они пришли и они ушли. Вот, кстати, тоже хочу вам рассказать. Недавно была история, все знают, да, что Путин заложил курилы японцам. И японцы очень, ну как он их заложил, он пенсионные отдал. Вот, и японцы сидели и, знаете, ручки потирали, что типа все, курил уже наш, уже даже новые карты распечатали, что о, не хватит, не хватит э, денег у Российской Федерации расплатиться по этим векселям. Вот, ну, опять же, вы должны понимать, да что значит не хватит денег расплатиться? Мало того, что они прогоняют бешеные суммы, да, их постоянно накручивают, прибыль получают, так еще и вы платите отчисления. А вот теперь, внимание, вопрос, да, как в этом, что, где, когда, внимание, вопрос, а то, что вы платите отчисления, это куда идет? А я вам скажу, куда это идет. Это идет хозяину, кто сейчас непосредственно владеет э, вашим, вашим векселем и это называется за балансовый счет то есть это чистая прибыль это чистые деньги которые просто за балансовые деньги но кто бухгалтер понимает да что такое за балансовые деньги так вот ваши добровольные налоги ваши добровольные пенсионные отчисления это все есть за балансовые деньги за балансовые то есть они даже они нигде не учитываются ребят и почему сейчас такая катавасия, да, когда люди приходят, начинают разбираться с налогами, платил, не платил, какие-то квиточки приносят, а они вам говорят, нет, вы не платили, мы их не видим. Они их реально не видят, потому что эти деньги напрямую уходят владельцу векселя и напрямую попадают на забалансовый счет. А доступа к забалансовым счетам нет, потому что сами знаете, что это такое. Да? Он не числится на фирму, этот счет. Это какие-то личные, частные счета и так далее. Вот Туда они все списываются и Поэтому, естественно, кто вам оттуда даст выписку. Поэтому сейчас происходит такое нагибательство налоговое, что давайте, типа, платите по второму кругу, по третьему кругу, да еще и через суд взыскивают, да еще и беспредел э, полный устраивают, да. Ну, а что бы не устраивать? Вы биоресурс, если вы подписываетесь за то, что вы принимаете полную ответственность за физлицо. То есть, понимаете, какая хитрость? Они создали, эта система создала это физлицо, да, более того, у системы все допуски к счетам физлица, да, играй на бирже, не хочу, делай, что хочешь. Но, тем не менее, тем не менее, да, они делают так обманным путем, что ты являешься не выгодоприобретателем, как человек по всем этим махинациям, а ты еще и являешься ответчиком по всем минусам, то есть они еще из тебя имеют. Значит, Зачем? Затем, что идет программа геноцида, но опять же, да, вот ста, становится логичный вопрос, а зачем им всех убивать, если они с этого кормятся? Ребят, я вам объясню, зачем всех убивать, особенно сейчас, да, почему вот именно сейчас пик такого беспредела, потому что только со счета мертвого они могут забрать все, что могут. Понимаете, пока человек жив и проявляет свои действия, вот что-то там делает, ходит по судам, какие-то писульки пишет и так далее, то есть показывает, что он жив своими действиями, в поликлинике ходит, в школу детей водит и так далее, они не имеют права ничего, ничего оттуда взять. Вот, ничего. Как только человек мертв, вот, вот тут они как стервятники, они могут это все раздербанить. Вот и все, ребят, все очень просто, поэтому им сейчас очень выгодно, очень выгодно а, всех практически поуничтожать, поубивать, и вот то, то что многие блогеры кричат, да, что сейчас у нас идет геноцид, там русского народа давят там и так далее, сейчас геноцид ведет везде, ребят. Понимаете, программу золотого миллиона никто не отнимал, да, они же там сделали свою программу: что если будет у нас золотой миллион, почему он золотой? Потому что он будет золотом обеспечен. То есть все золото мира поделится на миллион людей, и, и все, понимаете, вот придут к такому крайскому обществу. Да? Ничего продавать не надо, ничего покупать не надо, все золото есть, оно, знаете, даже двигаться не будет. То есть туда-сюда, как бы все друг к другу. И так все обеспечили. А все остальные рты вообще нафиг не нужны. Да? Кто же на них будет работать-то, интересно. А вот они так и поделили прекрасно. Как у нас 1% же только, да, миллионов, Сколько 1% от золотого миллиона? Ну вот представьте, сколько человек, опять же, да, будут держать всю эту пирамидку, а остальные там 990 будут на них пахать. На них пахать, на них работать, ну да, конечно, они будут там хорошо вознаграждены, может быть, даже золотом, да, ну, в любом случае, ребят, утопия, и причем такая система работать никогда не будет, да, мы это проверяли, тут даже смысла нет в масштабе. Вот они думают, что если они сократят масштаб, да, то есть там не с 7 миллиардов до 1 миллиона, то у них там прям жизнь райская станет. Нет, так не будет работать, потому что нет значения, сама система гнилая. Нет смысла и нет значения, что у тебя 7 миллиардов, что миллион, понимаете, одно и то же. Что там будет одно и то же недовольство и бунт, что тут будет одно и то же. Вот, поэтому там логика в корне неверна. Вот, ребят, все, что вам нужно понять. Значит, каким образом получать доступ к этим счетам, механизмов нет. Механизмов нет на глобальном уровне, понимаете. Сейчас есть объединение граждан, которые не граждан, людей, которые пытаются как бы что-то там добиться, да, признав себя СССРом и так далее. Какие-то действия они делают. Ну, посмотрим, во что это выльется. Пока сейчас, на текущий момент, результаты я вижу только в том, что отбили курилы, вот, Самуи тоже отбили, вернули обратно закладные, то есть люди добиваются возврата закладных домой. Вот, чтобы, ну, естественно, да, через что? Через то, что отказываются платить, отказываются это, то есть народ потихонечку начал просыпаться. Ребят, значит, что, как мы можем бороться с этой системой? Во-первых, сразу хочу сказать, да, что бороться ни с кем не надо. Потому что в борьбе, на самом деле, вы будете тратить только силы, и когда вы боретесь, смысла нет никакого. У нас выход только один – бойкотировать. То есть не платить. Если мы массово не будем платить и кормить эту систему, система умрет сама. Если мы будем массово просыпаться и заявлять, что мы человеки, да, что вы создали физлицо, это ваши проблемы, значит, все долги я выгодоприобретатель, а не долгоприобретатель. Поэтому э, я себя признаю только тогда, когда выгодно, да. Если мне не выгодно, там, что я пришла в суд, на меня долги повесили, а вы передали мне права, да и так далее. На ну, вот судью можно смело мочить, вы мне не передавали права, поэтому долги, пожалуйста, выплачивайте самостоятельно. Ребят, разъяснять всем, пояснять, что они не правы, они живут в своих каких-то иллюзиях. Мало того, все эти судьи, все органы и так далее, они живут по ДСП, то есть по приказам для служебного пользования. И они прекрасно понимают, они такие же люди, как и мы. Они говорят, ну вот я с ними разговариваю, Они говорят, ну что я могу сделать? Ну вот мне начальство приказывает, да, а мне надо тогда снять мантию и уйти отсюда. Или мне там надо снять погоны и уйти. Что я могу сделать? А у меня дома дети, мне кормить надо. А куда я пойду на работу, да, если все знают, что я там из Ментовки уволилась или там из суда уволилась. Куда я пойду? То меня возьмет да, меня даже в адвокатскую контору -то не возьмут. Понимаете, да, логику людей, то есть, э, да, хреново, да, враг народа, ребят, но сейчас все в такой безвыходной ситуации, понимаете, и надо как-то договариваться консенсусом, а не войной, потому что их можно понять, и нас можно понять, и если мы будем воевать, и каждый отстаивать свою правду, мы будем порождать только то, что мы уже имеем, нужен принципиально другой подход принципиально другой подход, да, как-то обучать людей, переманивать на свою сторону, разъяснять, понимаете, чтобы они вот в этой гнилой системе вставали на сторону людей и выносили какие-то хорошие решения, там, полезные, да, и так далее, то есть, в принципе, саму же систему обращать против себя, чтобы она изнутри развалилась, но бороться, бороться, как мы вот идем в суды, там, еще в полицию, еще куда-то, прям отстаиваем, прям боремся, прям кричим, да нету в этом смысла, и это не будет работать. Потому что их и нас всех можно понять. Вот, ребят, поэтому посмотрите на ситуацию именно с этой стороны. Да, именно с этой стороны, что идет вексельная торговля а, благами вашего физического лица. Доступ к счету, дафиков узнает, как получать этот доступ к счету. Если у меня будет информация достоверная, да, проверенная, я вам расскажу про это. Но насколько я знаю, на текущий момент из всех моих там коллег, да, кто занимается этим вопросом, пока достоверной информации нет. Вот, есть достоверно хорошие результаты, в частности, что отстали банки, налоговые, там, штрафы перестали присылать и так далее. Вот решение судов в пользу. вот это все есть всего остального пока да, по глобальней. Но пока я вам подтвердить не могу. То, что будет, то и то я вам расскажу в любом случае. да. Но в сегодняшней лекции я вам еще раз повторю, да, что я хотела бы вам дать понять, что есть некий субъект, созданный системой под названием физлицо. У физлица есть как минимум 4 атрибута, которые являются векселем либо ценной бумагой и играются на бирже. И в соответствии с того, кто купил вашу ценную бумагу, туда вы и платите. И эти деньги, которые именно вы платите, они идут э, на забалансовые счета. А те деньги, которые э, проходят че, по, по государству, то есть все равно идут отчисления. Вы поймите, что ежемесячно на вас отчисляется в пенсионную, в налоговую, еще куда-то. В... А, кстати, вот еще ОМС. Я забыла. ОМС. И э, ДМС. Но ДМС нет, это коммерческая структура. ОМС это тоже ценная бумага. То есть на вас, на каждого вычисляются, отчисляются деньги. Обязательно, чтобы вы обслуживались. Кстати, очень многие сейчас запрашивают в, в ОМС, сколько накопилось. Я вот не ходил столько-то лет в поликлинику, а эти деньги выделяются. Да, на поликлинике, на вас, вот куда вы там приписаны, к какому участку какой поликлиники, все это выделяется. Вопрос, где деньги. Да, если учесть, что у меня участковый педиатр получает 4 300 вот, с 40-летним стажем и бегает по домам круглые сутки в 11-12 домой приходит и получает там, дай бог, 10-15 тысяч рублей, то где деньги? Где деньги, товарищ, если на по 360 тысяч выделяется на год только на здравоохранение, на одного человека? Да, вопрос, где деньги? Вот. Сейчас граждане, кстати, делают запросы на свои счета, потому что на каждого открыт индивидуальный счет. Вот, и граждане запрашивают, что если я не посещала, вы это можете подтвердить, да, то, пожалуйста, как бы, деньги мне, давайте, я без вас разберусь, куда их потратить. Но пока я не видела результатов, честно, поэтому не могу вам ничего сказать, но просто знайте, что это есть. Так, какие еще, ну, вроде бы все я вам сказала, вексельные бумаги, но, по-моему, даже если я что-то забыла, то это не важно, мне важно, чтобы вы сам принцип поняли что физическое лицо – это некая дойная корова. Они это называют по законодательству восполняемый биоресурс. Почему восполняемый? Потому что, с одной стороны, да, вебом текут рекой бешеные деньги для того, чтобы вы здесь все жили прекрасно, распрекрасно. Да? Эти деньги, естественно, там везде тырятся. Кстати, по поводу тырятся. Все говорят, «Во, вот они воруют вагонными пароходами. Это да. Но на эти ваши деньги, ребят, вам же и создают ФССП. Откуда они бюджетируются? Вы никогда не задумывались? Откуда у бюджетных структур или, допустим, у ресурсоснабжающих организаций, с каких таких перепугов, откуда у них такие деньги на то, чтобы раздуть такие штаты, да? Вот особенно у энергопоставляющих компаний, откуда у них там штаты по 2, по три, по 15 тысяч человек, откуда... Как, как они это со всем справляются? Вы что думаете, что ваших оплат э, достаточно содержать такой штат? Ну хорошо, средняя зарплата 30 тысяч рублей. Ну в Москве, допустим, да, на, в, в МФЦ. Вот сколько у нас открыто МФЦ? Ну даже в одном МФЦ, ну пусть их там сидит 50 человек. На 30 тысяч умножь уже сумму, плюс э, аренда здания, да, там или еще что, оргтехника и так далее. Ну примерно себе, прикиньте эту сумму, а теперь сопоставьте с тем, сколько вы платите за услуги МФЦ. Да, тут этот паспорт себе купить, или там что они там продают, да, какие услуги они продают. То есть, понимаете, они столько не зарабатывают, сколько они прожирают. Вот честно. И если просто это все хотя бы примерно посчитать, ну, кто бухгалтер, счетовод, у них получше получится, да, свести. Либо там то на то выходит, да, либо там какая-то фигня есть. Так вот, фигня заключается в том, что вот на эти все услуги выделяются с ваших счетов трансферы. Они выделяются на то, чтобы вы приходили и бесплатно получали тот же сраный паспорт, который сейчас вот такая вот война идет, да, не ставьте подпись, не ставьте подпись, дай в эту карточку или там в паспорт, да вообще абсолютно никакого значения не имеет, поставили вы подпись или не поставили, да. Если вы понимаете саму логику, что вы выгодоприобретатель, вам выгодно, вы пользуетесь паспортом, не выгодно, да не пользуйтесь. вот и все. От вас никто другого не просит. Пришли в суд, заявили судья, я не принимаю на себя полномочий, представителя физического лица, я вас вообще здесь посижу, послушаю в сторонке, посмотрю на вашу самодеятельность, да, лайки вам поставлю, сниму в интернет, выложу. Понимаете? Поэтому, ну а что? Вот если у вас будет такая логика, у вас в голове, ребят, давно все сложится. Выделяются бюджеты и на МФЦ, и на ФССП, и на полицию чтобы вас эта полиция охраняла, да, в конце концов. На все выделяются деньги с вашего счета. Вот эти трансферты межбюджетные, они выделяются, это все с ваших счетов. Все вот эти вот бюджеты государственных структур, за счет чего они живут, принтеры покупают, бумагу, ручку, за форму себе покупают, все с ваших денег. А потом еще же и вас заставляют платить. Так вот вы понимаете, что... Вы как человек, да, для вашего физика все оплачено, и для вас должно быть все оплачено. То есть любой пук, все оплачено за ваши деньги. Все вот эти вот госструктуры существуют на ваших деньгах, не на нефтедолларах, как нам рассказывают, а на ваших деньгах. Понимаете? А то, что вы платите в качестве штрафов, налогов, там ПДД и тралливари, это все идет на забалансовые счета. Вот это надо понимать. Поэтому вопрос вот очень многих, которые, ой, ну как же я вот не буду платить. А вот так. А кому ты платишь? вот за ЖКХ, да, у меня соседи, как это не платить, всю жизнь платили, я говорю, а вы понимаете, что вы всю жизнь платили на забалансовый счет какого-то там дяди? И вот эти укашки, которые сражаются, понимаете, с пеной у рта, там, мочат своих же соседей, своих же граждан, да, с пеной у рта за какого-то американского, канадского, там, еще какого-то дядю, чтобы у него за балансовые счета пополнялись, они даже понимать не хотят, они даже вообще, они такое ощущение, что они отморожены на всю голову, им объясняешь, объясняешь, логично объясняешь, на все законы тыкаешь. Я в полицию написала заявление, прихожу, а полицейский не понимает. Он сидит так на меня смотрит и говорит, вы это серьезно? Я говорю, что закон открыть нет? Не судьба что ли? Прочитать, что так оно и есть. А это за гранью их понимания. Потому что если он это поймет, ему надо встать, снять погоны и уйти, как мне сказал ФССПшник. Я, я даже не буду читать и вникать потому что если я пойму что это действительно так мне придется отсюда встать и уйти вот мне сказала пристав совершенно честно вот и все ребят поэтому в наших с вами как бы наших с вами возможностях каждого перетащить на свою сторону каждого убедить образумить научить не надо с ними сопротивляться не надо. Они такие же люди, они живут, понимаете, под еще большим гнетом, чем мы. У них у всех есть начальство. Да, систему сложно сломать, но если мы обратим по одному: каждого судью, каждого полицейского, понимаете, каждого МФЦшника, по одному будем обращать в свою веру, да, тогда, ребят, тогда мы что-то изменим. А вот так вот с ними бороться, приходить, вы все козлы, мы хорошие, да у любого человека вообще отпадет с вами желание вообще разговаривать дальше. Скажешь, дебил какой-то, да, иди в психушку и там освидетельствуйся, вообще-то нормально, нет, приходишь, орешь. Вот, поэтому, ребятки, честь и достоинство человека превыше всего, да, ведем себя тихо, мирно, как хозяева жизни, а это так и есть по закону. Народ есть высшая власть, и народ осуществляет свою власть непосредственно, поймите, наконец. Вы имеете полное право прийти и сказать, властью данной мне Конституции Российской Федерации, которая имеет свое прямое действие, я тебе приказываю сделать для меня вот это, вот это и вот это. Я человек. А человек не должен подтверждать ни свои полномочия, ничего, только поведением, ребят, только поведением и осознаниями. Никакими бумажками никто вам не подтвердит. Есть такая, кстати, заморочка, недавно в интернете видела, ой, называется письмо какого-то, чуть ли не да, в общем, но я не буду врать, какого-то там англоязычного товарища. Там, значит, надо заполнить заявление, собрать четырех свидетелей. Все, значит, должны поставить отпечатки пальцев кровью, что вот все засвидетельствовали, что ты живой человек, сам себе по почте отправляешь эту всю историю. Вот. И потом с этим свидетельством вклеиваешь туда фотографию, вот с этим свидетельством ходишь, что вот типа вот четыре свидетеля засвидетельствовали, что я живой, живорожденный и так далее. Ну некоторые люди этим пользуются. Но я считаю, что все люди вообще вменяемые, адекватные, да, если я говорю, что я человек, значит, я человек, да. Вот, а нам вдолбили просто в голову с детства, что без бумажки ты какашка, да, с бумажкой человек, ничего подобного. С бумажкой ты физлицо, а без бумажки ты человек. Ребят, переворачивайте все в обратную сторону. Все подсказки лежат на поверхности. Надо лишь научиться пользоваться зеркалами, да, переворачивать. Все инверсное. Мы живем в перевернутом мире. Как только вы перевернете все в обратную сторону, все будет понятно. Что с бумажкой ты физлицо, а без бумажки ты человек. Даже, даже подсказки все на поверхности лежат. Вот, на тему физического лица, его векселей, его ценных бумаг, информация, наверное, у меня исчерпана. Я думаю, что вы все осознали, да, что я вам хотела донести. И самое главное, понимайте, куда, в каком русле уходят ваши денежки, почему именно туда. Потому что туда именно продали ваш вексель. Вот и все. Здесь все просто, ребят. Не надо никаких домыслов, не надо там бежать, бегать и писать там, а, там деньги куда-то уплыли там. Но они уплыли по назначению. Чего вы об этом кричите-то? Ну, все понятно. С этим-то все понятно. Понятно, как раз, да, вопрос, как получить со своего счета и как придумать и разработать этот механизм для всех. Но, ну, видите, тут у нас есть такой перец, товарищ Греф, который говорит: что э, люди, грязь, говно и мразь, да, поэтому деньги им не нужны они должны, значит, зарабатывать деньги тем, у кого белая кость, вот, и вообще знание, образование нам не нужно. Но на самом деле, вы знаете, есть вот в этих словах доля правды, в том плане, что есть определенные люди, я бы даже сказала, не люди, да, какие-то биороботы, которым бесполезно что-либо объяснять, вот, и с другой стороны, есть у нас очень хороший деятель, не буду называть его имя, вот. Но ну, он говорит следующее: ты раздай деньги всем, да, кто, кто пьет, он сопьется. За три месяца самоликвидируется. Кто там курит наркоманит, там он сам. Короче, они самоликвидируются. И это будет гораздо проще и эффективней нежели ждать, да, когда этот человек пойдет на убийство из-за нужды, там, банки грабить и так далее. Разводить преступность не надо. Дай людям деньги, они сами тихенько самоликвидируются с планеты Земля и все. Но это как бы уже, знаете, такие рассуждения на тему моральности, не буду их затрагивать дальше. В общем, ребят, наша лекция подошла к концу. Если у вас есть какие-то вопросы, то, как обычно, welcome в соседний чат, где мы обсуждаем а, лекции этого чата.